Морма не даст тебе спать Морма хочет играть Морма скоро придет «Видеосины» представляет Производство «Лимонстр» В ролях Лиз Депо, Эмилио Бельтран Ульрих Валерий Сайс Эрик Израиль Консуэла Алехандро Родригес Октавио Инохоса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 Это не твое. Прости, я только посмотреть. Не трогай наши вещи. Извини. Ты же Сэси?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 Сеси? Что там такое? Тебе уже давно пора в кровать. Я слышала шум. В этом шкафу что-то есть. Что там может быть?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 Ну ну что такое, малыш? Ч -ч -ч -ч -ч.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 Пошевелиться. Это все искадения. Поиграй с ним. В гостиной кто-то был, наверняка Габриэль, это в его духе.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 Сама иди, коза. Дверь там. Вперед. А то Мормо придет. Как там было? Нет. нет. Мормо не даст тебе спать. Мормо хочет играть. Мормо скоро придет. Тебя к себе заберет. Это было. Что такое? Бурмазайка, я сейчас. Он здесь. Замолчи. Кто-то тронул София, меня кто-то тронул <грузил> Где ваш братик? Я не знаю! Сейчас же говори, где Бруно. Это был Норма. Он забирает самое дорогое. Оставайтесь здесь. Нет. Ни шагу отсюда, пока я не найду. Нет, Нет София, а не уговори! Стой тут! Сеньора Патрисия. Абонент недоступен. На помоги мне. Сообщение не отправлено. Привет, это снова я. Решил заскочить еще раз. Вдруг тебе что с тобой? Можешь зайти в дом? Это Морма. Кто? Габриэль позвал его поиграть. Никого я не звался. Стоп, стоп. Кого он позвал? Это все сказки. Правда, София?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 我们试试。 Такое. кто то внутри? Нет, не надо, пожалуйста, тише, не надо. Тише, тише, тише, тише, тише, тише, тише, спокойно, не спокойно, надо. спокойно, спокойно. Послушай, иногда страх заставляет нас видеть то, чего нет. Поэтому в опасной ситуации чрезвычайно важно не поддаваться.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 Не отходи от двери. Папа? Бежим скорее к Софии! Папа? Где твой братик, Габриэль? Руна, куда ты исчез? Я не знаю, что с ним. Ничего. Мама, мне очень страшно. Тебе не поможет. Почему ты не причесываешься? Я же тебе сказал, почему ты не причесываешься?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 прятки Мы будем играть, во что я скажу. И если я выиграю, больше никаких игр, понятно? Ну, отвечай. учись себя вести. Теперь ты вода. Только без жульничества. Не открывай!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 Гарсия Бальяна. Автор сценария мариана Пелуси. Продюсеры Мариана Осевис, Алексис Фридман. Прогазитор Саймон Басуэл.